центральный сочи это золотой треугольник у нас вон там дендрарий вот так вот если по-хорошему минут 10 до моря с кайфом можно прогуляться у нас все упаковано шкафчики для одежды постельное белье двухспальная кровать и у нас еще одно место, то здесь получается 2 плюс 1. 28 квадратных метров, полноценный 2 плюс 1. Уже работает, придумывать ничего не надо. Сдается сезон посуточно от 8-8,5 тысяч рублей 8? в сутки. Серьезно? Я вот только что общался, конечно. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Илья Шамшин и мы... Продолжаем. Мы не начинаем, мы продолжаем. Друзья мои, вы хотели номер в отеле в Центральном Сочи, в Золотом Треугольнике, хорошую площадь. Там, где полностью с документами полный порядок, там, где проходят ипотеки. Пожалуйста, он у меня есть. По порядку. Это у нас ЖК Атмосфера Парк. ЖК на Фабрициуса. Отель у нас Атмосфера Парк. Знаете, не знаете, дело не в этом. Друзья мои, это золотой треугольник. Вот там сзади меня Дендрарий. До Дендрария дойти 7 минут. Пусть будет 8. А, до моря дойти у нас тоже. Сколько до моря дойти? Ну, 10 минут. Вот так вот, если по-хорошему, минут 10 до моря с кайфом можно прогуляться. Друзья, у нас абсолютная равнина. У нас полноценный бизнес-класс. Вся администрация живет в этом доме. Пожалуйста, он а, сзади меня. У нас отель. Двухэтажный Три блока, по-моему, если не ошибаюсь Первый, второй, третий, да Друзья мои, у нас есть там апартамент У меня есть там апартамент 28 квадратных метров Это полноценная полуторка Друзья мои, чтобы вы понимали У меня сейчас время максимально ограничено Почему? Потому что Здесь максимальная загруженность Кстати, загруженность здесь всегда и зимой, и летом Одним цветом Сейчас заезжают гости, мне дали вот буквально вот 10 минут и все, и меня дальше оттуда выгоняет, Друзья, это можно забрать а, в ипотеку без первого взноса. Поверьте на слово, это хороший аналог, сейчас скажу, АК Театральный. Хороший аналог АК м -м, Парк Горького, Пушкин, Хренушкин. Все, друзья мои, 28 квадратных метров, 12 миллионов рублей. Назовите мне хотя бы один отель, а, действующий в Золотом Треугольнике. В таком бюджете Назовите в комментарии Я уверен на 100% вы не назовете ни одного Потому что нет Это действительно достойный вариант Друзья, в общем, по локации У нас это центральный Сочи Это золотой треугольник У нас вон там Дендрарий Вот там прям рядышком там он а, Смотрите Вот у нас а, главный вход Это ресепшн Сейчас я вам покажу Сейчас, сейчас, сейчас Вот эти два этажа Вот, вот видите так, два этажа Это все апарты, друзья мои Они здесь всегда битком По-другому не будет Вот он, нарядная атмосфера парк Сейчас. Вот здесь можно кофе сделать Там. Весь, поснимай чуть-чуть вот так, друзья мои, выглядит ресепшн такая здесь красота все, убегаю так выглядит ресепшн. Смотрите, у нас а, апартамент а, находится в третьем блоке, друзья мои, третий блок. А вот так выглядит ЖК. А, место удобно. Кстати, есть парковка. Вот а, сейчас заехал, поставил машину на парковку. Закрытая территория, охранник, консьерж. Ну, это в ЖК. Здесь, естественно, ресепшн. Друзья мои, сдается хорошо, сдается просто как из пулемета. Нет ни одного похожего объекта 28 квадратных метров а, В пределах 12 миллионов рублей Друзья мои, нету Так, друзья мои, смотрите, у нас третий блок Мы с вами плавненько поднимаемся Вот атмосфера пар Плавненько поднимаемся на второй этаж Здесь мы все чистим, аккуратненько Прям приятные запахи Я знаю, что вы все их любите а Кроватка для детеночка Если вы приезжаете с детеночком Заходим И сразу же направо О, Шорох начался да. Друзья, захожу. Смотрите, у нас а, полноценная полуторка. Сейчас телек бы выключить. Ладно, пусть работает. Смотрите, у нас полноценная полуторка. У нас все упаковано. Шкафчики для одежды. Постельное белье. Классно, красиво. Друзья, сеть есть. Одеялки, если надо. Смотрите, у нас полноценная. Здесь кухня полноценная. А варочная панель раклина водичка есть водичка есть а, здесь посуда посуда здесь вытяжка друзья мои обеденная зона телек который не знаю как выключить а, креслица заходим дальше у нас с вами смотрите а, душевая полноценная а, у нас раклина Машинка стиральная, хорошо. все есть, друзья мои И самое важное, смотрите, самое важное Собственно, чем этот номер отличается от других Закрыл дверь а, Смотрите, у нас двухспальная кровать И у нас еще одно место То есть здесь получается 2 плюс 1 Друзья мои, 2 плюс 1 всегда было есть и будет Сдаваться будет просто как из пулемета а, Многие с детьми приезжают, многие без детей Но, друзья, вот эта цена просто подарок с небес Поверьте на слово Второго такого объекта нет, от слова совсем. Готов спорить на сотку. Готов спорить на сотку, вы второго такого объекта не найдете в Центральном Сочи. Друзья, финалочка. Короткий ролик, понимаю, но здесь а, ограничили по времени, потому что все битком. Друзья, а, вы можете понимать рынок, вы можете его не понимать, вы можете делать все, что угодно и как хотите, но а, аналогов у этого апартамента нет. 12 миллионов, 28 квадратных метров, полноценный 2 плюс 1. Уже работает, придумывать ничего не надо. Это вот уже готов бизнес. Все, ты Купил, забыл. Сейчас, Виталь, ты купил и забыл, друзья мои. Здесь битком постоянно золотой треугольник, центральный Сочи. Здесь все, все, все есть транспортный я Сейчас вам еще покажу, как мы проедем до курортного проспекта, друзья мои. Надо реагировать, не надо сидеть, думать и выдумывать, придумывать себе. А сразу звони, забирай, прям с кайфом, хочешь прям в ипотеку, ипотека здесь будет железобетона отбиваться друг по другому здесь и быть не может. Друзья, это действительно достойный вариант. Друзья, это Сочи, Сочи ЮДВ, Илья Шамшин. Всем пока. Виталь, давай свое экспертное мнение. Вот прям три слова. Я знаю то, что ты Я уже всем звоню. Я просто Он уже не останавливается, друзья мои. Сами не ожидали. Вот по-честному, сами не ожидали. Ну, второго такого апартамента нет и не будет. И даже я не знаю, вот на что рассчитывать. Виталь, Но я понимаю, что ты весь на эмоциях. Ну, давай, наверное, хотя бы как-то... Улица я, Короче, чтобы было понимание, я сам здесь живу. И я знаю, насколько это очень крутое, классное расположение, место. Вот мы сейчас выехали. Насекаем, там можем посчитать, раз, два. Ну вот, друзья мои, три. все. Вот здесь у нас Швери. сквер, вот он перед нами сквер. Вот здесь эти вот дорожка. Вот это уже идет забор справа парка Дендрарий. Да, вот он дендрари, друзья мои. И вот все, начинается сочинская элита. А Перед нами курортный проспект. Мы проехали сколько секунд? Наверное, 12 секунд мы проехали, Но... Даже меньше. Друзья мои, все, мы попали на курортный проспект. Вот здесь вот прям вот элита, сочинская пальма. А, здесь... Вот он низ Светланы, золотой треугольник города Сочи. Самая элитная востребованная недвижимость города Сочи. И вот пеший просто Вот он, от, от апартамента. Вот он вход Дендрарий, да. Вот слева сейчас цирк будет. То есть, ну, здесь сдается, как из пушки, круглый год. Вот сейчас общались с управляющей компанией, конкретно этот номер 29 квадратов, однокомнатный, там четырехместное размещение, ремонт, мебель, техника, все включено. Сдается в сезон посуточно от 8 с 8,5 тысяч рублей от в 8? сутки. Серьезно? Я вот только что общался, конечно. Да, друзья, и тут, понимаете, в чем, собственно, большая разница? Здесь не надо смотреть на расчеты застройщиков. То есть, это уже готовое решение. Если вам надо, цифры предоставляют. То есть, есть уже выписки, он работает сколько? Ну, года два уже да, он... работают. Да. Да. То есть это уже запущенный, это уже едущий паровоз, в который вы садитесь и едете. Придумать ничего не надо и надеяться ни на кого не надо. Виталь, Бери шо... и зарабатывай. Да, вот кстати мы уже возле цирка, вот он у нас цирк, Сочи Бриз. Что там? Ну в общем не спускаешься, все, там уже набережная, там красота. Виталь, Сочи ЮДВ. Обращайтесь, лучшая компания, Сочи ЮДВ, для вас лучшее предложение города Сочи. Да, друзья, делаем как себе. Пока. Пока-пока.